Всем огромный привет, всем огромный привет, очень рада всех вас видеть. Я уже успела соскучиться по нашим традиционным прямым эфирам, так как в прошлый вторник не было эфира. Это связано с тем, что был процесс активной подготовки к старту нового курса в моей школе астрологии. Как вы знаете, в понедельник стартовал второй курс по прогностической астрологии. Кстати, вы можете еще присоединиться. Так как до конца года по этой тематике новых наборов не будет. До конца года будет только еще один набор 5 октября по натальной карте. Так что, кто интересовался, когда будет новый набор по натальной карте, то имейте в виду, вы можете уже записываться, чтобы быть уверенными, что вам э, хватит места в группе. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира — это разворот Юпитера. Накануне я устроила опрос, или вас больше интересует тема о развороте Марса или о развороте Юпитера, но вы, как всегда, проголосовали за две темы, wow. и мне не стало легче в плане выбора после вашего голосования. Поэтому сегодняшний эфир мы проведем на тему Юпитера и его разворота. И я сниму дополнительное видео, это будет не формат прямой трансляции, это будет просто видео на канале на тему ретроградного Марса и важных аспектов и нюансов этого периода. Итак, 13 числа Юпитер разворачивается в прямое движение. До этого, с мая месяца, он был ретроградным. И Юпитер сейчас находится в знаке Козерог, и это очень важный год для всех юпитерианцев, для стрельцов, для представителей знака Ры, а также, в принципе, для тех людей, у кого Юпитер выделен на натальной карте. Если вы работаете со своей натальной картой, и он у вас выделен, то, уверена вы об этом знаете. И важный этот год по той причине что помимо обычного прохождения по знаку козерог есть целый ряд важных соединений и даже циклов с другими планетами и после разворота юпитера наступает очень важный период который продлится до конца этого года этот период можно назвать финишной прямой многие Вещи в жизни каждого из нас будут меняться. Это связано с тем, что после своего разворота в прямое движение Юпитер стремительно идет на последнее соединение с Плутоном. Это соединение произойдет в середине ноября. И До этого Юпитер и Плутон соединялись уже два раза в начале апреля и в конце июня. И это будет последнее соединение. Я, кстати, об этом соединении тоже сниму отдельное видео, более подробное, для того, чтобы разъяснить важные нюансы. И данное соединение — это завершение цикла, поэтому после разворота Юпитера в прямое движение будет естественное желание решить срочным образом какие-то вопросы, которые вам уже надоели или, возможно, пришло время просто решить какие-то нюансы в вашей жизни, оставить что-то позади. Так как после этого соединения в ноябре будет еще одно соединение 20 декабря, в этот день Юпитер переходит в Водолей и сразу же соединяется с Сатурном, и они начинают свой новый очень длительный цикл в воздушных знаках и об этом кстати у меня уже есть видео на канале об этом соединении в целом поэтому обязательно посмотрите если вы еще не видели а также я сниму еще дополнительно когда на соединение повлияет на представителей каждого знака зодиака так что нам предстоит пережить очень важные месяцы которые во многом определят наши приоритеты на ближайшие годы нашей жизни и какие-то моменты нужно будет оставить позади, для некоторых людей это могут быть отношения, завершение отношений, для некоторых людей это работа, сотрудничество с какими-то людьми или же это будет вообще смена направления деятельности. В любом случае у каждого, я уверена, уже есть представление, что именно вы готовы оставить позади, так как все-таки Юпитер, Юпитер и Плутон будут соединяться в третий раз и определенно с апреля месяца они уже отдали, вам предоставили возможность четко понять, что нужно завершить какую тему нужно оставить в прошлом. Но сегодня мы с вами поговорим более подробно о непосредственно развороте Юпитера. Это тоже очень интересный и важный момент, тем более, что разворот Юпитера совпадает с разворотом Марса. То есть это все происходит на одной неделе. Разворот Марса у нас заставляет фокусироваться нас на какой-то теме, на какой-то деятельности. Это период, когда многие могут ощущать э, лень, желание отдохнуть э, по той причине, что просто по ощущениям не хватает сил и ресурса чем-то активно заниматься. И есть другой типаж людей, которые очень активно включаются в работу, но, как правило, эта работа в узком направлении это касается развития какой-то одной сферы то есть однозначно медленный Марс медленная планета, которая отвечает за нашу энергию и активность она не даст нам распылять энергию на несколько направлений сразу то есть этот месяц этот месяц и эта неделя особенно она заставляет нас максимально сфокусироваться на каких-то задачах и Распаковать амбиции. Медленный Юпитер, стационарный Юпитер на этой неделе, и он к тому же находится в Козероге, будет нас заставлять думать о работе, о карьере и о тех амбициях, которые мы обдумывали в течение последних четырех месяцев. То есть, в принципе, можно сказать, что эта неделя, принесет важные решения в карьерном плане. И не обязательно это сразу будет видно в реальной жизни, это может все происходить на уровне ваших решений внутренних, на уровне ваших, скажем, ощущений. Но обязательно обращайте внимание на такие нюансы для того, чтобы лучше себя понимать и лучше иметь представление о том, как сложится ваша жизнь в ближайшее время, какие повороты судьбы могут возникать. И Юпитер разворачивается в прямое движение в 18 градусе знака Козерог. Если у вас есть перед собой натальная карта, можете посмотреть на нее и проанализируйте, есть ли планеты в этом знаке, вблизи 18 градуса, если есть, то вы будете э, иметь дополнительную возможность проявления себя в социуме, это э, может быть интересное предложение в плане работы, это может быть э, идея, которая поможет вам реализовать себя. Не всегда нужно ждать извне каких-то предложений, так что обращайте внимание на свои желания и, возможно, Именно вашего желания будет достаточно для того, чтобы начать что-то новое. По сути, данный разворот делает эту неделю очень благоприятной для представителей всех земных знаков, особенно, то есть для Козерогов, Тельцов, представителей знака Девы, а также для Рыб и Скорпионов. В то же время очень благоприятное. Раки. Раки тоже находятся под пристальным вниманием астрологов в этом году. Это связано с тем, что рак — это знак, который находится ровно напротив козерога. И, соответственно, разворот Юпитера может по ощущениям заставлять раков отказаться от чего-то ради большего, больших амбиций ради того, чтобы достичь цели, ради личного прогресса. То есть раки на этой неделе могут ощущать, что нужно чем-то пожертвовать, ради того, чтобы достичь важной цели, продвинуться вперед в каком-то вопросе. Овны и весы – это тоже два знака, которым в этом году приходится быть очень активными – так как планеты сильно воздействуют на эти знаки и разворот Юпитера может повлиять на Овна и представители знака Весы тем, что им придется потратить на что-то больше усилий, чем они рассчитывали. Или просто, вы знаете, может быть по ощущениям такой момент, будто бы на этой неделе какие-то элементарные вещи нужно прям вот продвигать много энергии, усилий тратить на то, что раньше занимала у вас намного меньше времени. В таком случае проанализируйте, действительно ли вам нравится то, что вы делаете, или, возможно, нужно поменять подход в вашей деятельности. То есть старайтесь философски смотреть на все то, что вы делаете, так как Юпитер за эту тему и отвечает. Он всегда вместе с опытом дает очень интересное мировоззрение, возможность очень так нестандартно посмотреть на привычные вещи, так как Юпитер — это планета, которая очень тесно связана с мировоззрением и э, философией. Поэтому, если мы получаем опыт по Юпитеру, чувствительный к этой планете, то э, мы становимся философами на какой-то период времени, и... Э, Начинаем более глубоко рассуждать, более так глубоко понимать, что с нами происходит. Юпитер разворачивается в очень интересном градусе. Этот градус указывает на человека, чья жизнь и мировоззрение ограничены узкими идеями и идеалами. Вы можете столкнуться с таким человеком, который бескомпромиссный, который уверен в своей правоте и не хочет что-то менять или обновлять себя либо вам в какой-то момент нужно будет проявить такие качества характера и в целом это градус довольно таки негибкий, то есть лучше все-таки принять решение на этой неделе и придерживаться этого решения, либо может быть такой нюанс, что вы ранее приняли какое-то важное решение, но на этой неделе вас будут пытаться переубедить и даже своей наглостью заставить вас отказаться от вашего решения. Поэтому очень важно все-таки прислушиваться к себе, чтобы не потерять ориентир, чтобы вас никто не сбил с толку. Кстати, данный градус также отвечает за все вот такие интересные профессии, которые связаны с традициями. Это может быть кузнечное, гончарное ремесло. И вполне вероятно, что на этой неделе может быть более пристальный интерес к представителям этих профессий, либо те, кто плетут кружева, ну, то есть что-то такое м, национальное, возможно, и м, культурное, и то, что уже, в принципе, м, есть давно в культуре, просто на некоторое время было забыто. За счет того, что Юпитер находится в Козероге, многие стрельцы <laughs> могут ощущать себя в этом году так будто бы они должны подчиняться каким-то жестким рамкам, то есть это период, когда легко все не получается, и кажется, что даже везение куда-то на время исчезло. Что ж тут говорить, Юпитер отвечает за туризм, туристический бизнес, и все мы видим, как эта отрасль страдает в этом году. Но в целом я хочу сделать ваш акцент на большом позитиве Юпитера в Козероге. Есть такое понятие в астрологии, что Юпитер вдохновляет, дает оптимизм, а Сатурн дает целеустремленность и умение добиться того, что было обозначено Юпитером. И вот в этом году по сути Юпитер и Сатурн действуют сообща. И на самом деле для людей деятельных этот год может предоставить новые возможности и даже еще больше промотивировать, действовать и что-либо делать, чем в любое другое время. И за счет того, что есть вот такая компания, это все равно, что вот два человека. да? И так действительно есть жизни, есть люди-юпитерианцы, то есть они более такие оптимистичные, любят рисковать, любят, скажем так, полагаться на удачу. Есть сатурнианцы, те, кто планирует. И когда встречаются два таких человека, им поначалу как-то некомфортно рядом друг с другом, но они могут многое дать друг другу. И в плане каких-то... А рабочих амбиций их союз может оказаться очень интересным и выгодным. То же самое и с Юпитером и Сатурном. Они в этом году могут предоставить, безусловно, много возможностей, так как именно сочетание этих двух планет как раз дает сочетание этих качеств, которые зачастую приводят людей к успеху. Итак, что обычно дает разворот Юпитера? Он дает пересмотр законов, а также какие-то очень важные решения именно в плане закона. Какой-то приговор суда, который будут все обсуждать. Либо будет принят какой-то важный закон, который тоже будет, скажем, привлекать очень много внимания. На индивидуальном уровне это всегда... Духовный поиск Это размышление И еще один важный момент Что Юпитер отвечает за расширение Увеличение И вот этот разворот Юпитера Он может создавать Такой интересный эффект в вашей жизни Когда какая-то определенная ситуация Начинает расти, расти, расти И привлекает все больше и больше Вашего внимания То есть вы начинаете как-то гипертрофированно смотреть на то что происходит в вашей жизни и это могло быть тысячу раз раньше но вы как-то спокойно к этому относились но именно на этой неделе подобная ситуация может прям вас или возмутить или просто привлечь массу вашего внимания это всегда точки роста если так происходит значит вы уже пришли в плане своей личной эволюции, к точке вашего роста, когда вы переходите на новый этап. И м, вот как раз обычно на разворотах планеты происходят такие важные этапы в нашей жизни, когда мы э, что-то можем переосмыслить. А, еще один очень важный момент — это то, что... Э, нужно больше уделить внимание, как на личном уровне проигрывается Юпитер и его разворот. Это время, когда может появиться желание возобновить обучение, особенно если вы ранее прервали образование свое, по данному развороту вы можете почувствовать, что вам очень надо обучаться. Плюс по данному развороту может возникнуть необходимость даже изучить что-то новое для того, чтобы получить новую профессию или в карьерном плане открыть для себя, распаковать новые возможности. Также Юпитер имеет непосредственное отношение к иностранным языкам, поэтому может возникнуть интерес на этой неделе возобновить изучение иностранных языков, Обязательно это сделайте, если есть такое желание. Поездки тоже по Юпитеру. Сейчас, конечно, еще в полной мере нет возможности путешествовать, как раньше, но все же в некотором проценте случаев можно поехать куда-то за границу в другую страну, поэтому... Если у вас такое желание возникает, тоже можно это использовать и Юпитер может это желание усиливать. Плюс путешествия с культурными целями тоже по Юпитеру становятся более активными. В целом это время, когда в первую очередь нужно разобраться с приоритетами в вашей жизни, то, что вас беспокоит. То, что вас волнует, вы должны в первую очередь понять, как вы, кем вы себя видите в ближайшее время. Это сверхважно. Если не получится на этой неделе, то в целом для этого будет еще несколько месяцев до конца этого года. Это период таких важных перемен, когда действительно стоит определиться, когда стоит скажем так, уже ухватиться за какую-то новую возможность и не застревать в старом привычном образе жизни. Во время первого разворота, он был в мае, могло быть сильное желание что-либо получить или что-то сделать в своей жизни, чтобы какой-то прорыв произошел и Четыре месяца, пока Юпитер был ретроградный, эта возможность она не могла реализоваться в полной мере. И сейчас, по ощущениям, может вот как раз наступить то время, когда пора уже действовать, пора идти вперед. И самое важное, что приносит разворот любой планеты Юпитера, в том числе, это ощущение определенности. То есть несмотря на то, что даже Марс уходит в ретроградное движение, Марс просто отвечает за наши действия, за тип нашей активности. И на самом деле медленный Марс ⁇ это хорошо, хорошее время для тех людей, у кого он на натальной карте медленный. Вот. То есть не для всех это прям период застоя. Для, не, для некоторых это наоборот период, когда они становятся более активными, более живыми. Это также касается тех, у кого в натальной карте Марс ретроградный. Точно так же вот разворот Юпитера, он дает возможность что-то переосмыслить и как следствие начать двигаться вперед. Также отличительной особенностью Юпитера является то, что он дает... Мудрость в плане поведения в какой-то жизненной ситуации. Что значит мудрость? Это значит, что мы можем смотреть на э, то, что происходит в нашей жизни э, без лишних эмоций, а с пониманием. То есть обычно вот мы говорим, что человек мудрый – это тот человек, который может отключить эмоции э, и не по той причине, что он будет подавлять эти эмоции, а по той причине, что когда начинаешь ситуацию лучше понимать, глубже на нее смотреть, то эмоции сами по себе растворяются, и уже не идет акцент на эмоции. Даже когда мы взаимодействуем с детьми, у которых эмоции, наверное, ярче всех нас проявлены, когда мы апеллируем, к их уму, чтобы они пытались объяснить то, что их беспокоит, то они сразу становятся более спокойными. Вот Юпитер то же самое со взрослыми людьми проделывает вот эту манипуляцию, что когда мы начинаем задумываться и понимать то, что с нами происходит, мы становимся автоматически спокойнее выглядим очень мудрыми и взрослыми. Поэтому... Разворот Юпитера может помочь решить какую-то эмоциональную проблему э, Или какую-то ситуацию, которая ранее заставляла вас нервничать Или как-то неуравновешенно себя вести Сейчас э, приходит понимание И как следствие вы уже не настолько, скажем так, переживаете по этому поводу И вовлечены в эту проблему э, И э, на самом деле вот... Э, Многие говорят о том, что вот Юпитер планета социальная, и она действует только вот в каких-то социальных прослойках. Она влияет на то, что меняется в целом в социуме. Но на самом деле я с этим не соглашусь. Юпитер это планета, которая да, меняет что-то в социальном плане, дает возможность какие-то достижения получить расширить свою экспансию в какой-то сфере, но в то же время она не только внешние какие-то дает регалии, так как по Юпитеру любые внешние достижения невозможны без внутренних изменений, изменений в сознании. Поэтому я для себя выделяю такой момент, что когда человек вот по-настоящему эволюционирует по Юпитеру, то это обязательным образом сопровождается тем, что у него происходят изменения в сознании. И вот, конечно, разворот планеты на этой неделе может многих заставить что-то переосмыслить, начать смотреть на какую-то вещь, ситуацию в их жизни совершенно под другим углом. И опять-таки повторюсь, что тема амбиций очень актуальна. За счет того, что у нас такой активный в 2020 году знак Козерог, вообще тема карьеры, амбиций, она становится очень важной. И даже в связи с карантином многие столкнулись с необходимостью принимать важные карьерные решения. Кстати, вот э, тоже часто звучит вопрос, э, в серии ретроградные планеты одинаково себя ведут. Ну вот, к примеру, есть у нас ретроградный Меркурий, о котором э, больше всего разговоров и, по сути, который меньше всего влияет на действительно что-то важное в жизни. Когда Меркурий ретроградный, он действительно носит определенный хаос, путаницу на каких-то... Бытовых уровнях. Он может вносить неразбериху в какие-то дела. Но ретроградный Юпитер не похож на ретроградный Меркурий. Он не вносит хаос, не вносит неразбериху наоборот, он заставляет внести ясность в какой-то вопрос, разобраться в этом. И вследствие этой работы, которая проводилась в в течение четырех месяцев, пока э, Юпитер был ретроградный, мы сейчас можем почувствовать вот эту мудрость и зрелость на этой неделе. То есть это не просто так, не из воздуха это ощущение возникает, а это вследствие тех решений, тех ситуаций, которые э, медленно, но уверенно воздействовали на нас в течение последних четырех месяцев. И э, поэтому. Не зацикливайте свое внимание сейчас на том, что вот Марс развернулся в ретроградные движения, значит все, жизнь остановилась, можно ничего не делать, это бесполезно. На самом деле вы должны понимать, насколько сейчас ответственный период. Конечно, не обязательно прям стараться с головой погрузиться в какой-то процесс, что-то начинать новое, но... Для себя разобраться что для вас в приоритете спланировать вот как раз идеальное время для этого то есть не всегда то что нельзя начинать это значит что нельзя размышлять по этому поводу нельзя принимать важные решения по этому поводу поэтому старайтесь включаться вот в этот процесс и уверена, что уже к концу года результаты изменений в вашей жизни будут налицо. То есть сейчас идеальный период для того, чтобы выбрать новое направление, обновить свою текущую деятельность. Если вы начали что-то ранее, так вообще не стоит бояться ретроградного Марса. Это наоборот период, когда вы можете с головой погрузиться в эту тему и достичь результата но этот эфир о Юпитере, поэтому мы говорим именно об амбициях, о том, что нами движет, о том, как достичь успеха в социуме по данному Юпитеру как можно для этого использовать данный разворот. И в конце данного видео хочу подытожить и напомнить о важных аспектах Юпитера, которые будут до конца года. И, кстати, о каждом из этих аспектов я сниму отдельное видео, так как считаю, что они заслуживают вашего отдельного внимания. Первый аспект произойдет в середине октября. Это будет квадратура ретроградного Марса к Юпитеру. На самом деле, в середине октября Марс будет противостоять Солнцу, и он будет квадратить все планеты в Козероге. И Юпитер не исключение. Поэтому середина октября – это время неспокойное и довольно-таки конфликтное. И, безусловно, в эфире видео о Марсе я обязательно об этом периоде более подробно расскажу. Следующий важный аспект к Юпитеру – это, конечно же, соединение Юпитера и Плутона напоминаю они встречались в этом году 5 апреля потом 30 июня и последнее соединение будет 12 ноября если в вашей жизни четко какая-то ситуация прям по данным датам разворачивается то знаете что в середине ноября нужно будет уже принять окончательное решение кстати я проводила прямой эфир соединения этих планет пролистайте вниз посмотрите и сниму еще тоже об этом отдельное видео с новой и дополнительной информацией и последний важный момент связан с Юпитером это то что он пробудет в Козероге по 19 декабря 20 декабря Юпитер переходит в Водолей и он сразу же соединится с Сатурном и это тоже очень важный день к тому же будет зимнее солнцестояние как раз в этот день. Вот И повторюсь, у меня есть общее видео на эту тему. Смотрите обязательно. Но также я сниму о влиянии данного соединения на каждый знак зодиака. В принципе, данный эфир наш подошел к концу. Я поделилась той информацией, которую подготовила которой хотела поделиться с вами Кстати, если у вас есть идеи, пожелания По поводу тем Следующих эфиров О чем бы вы хотели услышать Обязательно пишите Я всегда читаю все ваши комментарии Как видите, даже перед тем Как снимать видео Спрашиваю, какая тема вас больше интересует Чтобы действительно все мои эфиры Публикации были максимально полезны для меня сейчас в жизни важно использовать время с максимальной продуктивностью. Поэтому, когда я нахожу время выйти в прямой эфир, у меня есть желание рассказать именно о том, что действительно может вам помочь, чтобы наши встречи были максимально продуктивными. Очень рада была с вами повидаться. Если, я вижу, посыпались вопросы о школе, с любыми вопросами о школе, пишите на мой Инстаграм, в мой Фейсбук, на почту. Все данные всегда есть под каждым видео. Поэтому не стесняйтесь спрашивать. Я стараюсь отвечать, конечно, по возможности, но быстро. Поэтому... Главное, формулируйте четко ваш запрос, указывайте, что вас интересует именно вопрос, связанный со школой. До встречи на следующих эфирах, до встречи на занятиях в школе. Еще раз спасибо большое всем за вашу активность. Я видела все ваши комментарии, читала параллельно с рассказом. Очень приятно. Желаю вам хорошего дня. И будем на связи. Пока!